Всем привет, меня зовут Евгений. Сейчас на видео вы увидите, как можно научиться тестировать мышцу на примере средней дельтовидной мышцы. Поэтому, смотрим! Начинаем разбирать мануальное мышечное тестирование прикладной кинезиологии. Это основной инструмент для диагностики проблем всего организма. Организм целостная вещь, поэтому как выглядит тест показываю сейчас, далее будем разбирать подробнее. Это тестирование средней дельты. Устанавливаем руку, дави вверх. Вот это показатель тонуса. То есть дави вверх. Я как бы на нем сейчас не вис, я его продавить не могу. А делаем легкое движение, даем вверх. И он уже ломается. Это и есть медицинская магия, medical magic и все прочее. Держим руку, даем вверх. Здесь все то же самое. А теперь разберем тестирование вкратце разберем основные правила тестирования первое правило тестируемый стабилен пациент стабилен можете назвать его клиентом либо подопытным как угодно главное чтобы он был стабилен что значит стабильность то есть он должен находиться в исходном положении не болтаясь то есть если я допустим среднюю порцию дельтавидной, буду тестировать его просто одной рукой, дави сильно вверх, дави, дави, дави, его уведет вот сюда в конце концов. Для этого мне нужно его стабилизировать. Я сам исходно должен стоять тоже на широких ногах, если я буду стоять на одной ноге, но с стабильным им, то есть мне будет самому неудобно. Занимаем исходную позицию. Для тестирования дельтовидной мышцы э, можно использовать позицию пациент сидя, тестируемый сидя, доктор сзади, либо оператор, тестирующий. Если вам высоко, вы ростом меньше, можете посадить тестируемого на стул. Выводим руку на 90 градусов. То есть так мы изолируем среднюю дельту. Я стабилен, тестируемый стабилен. Стабилизируем за противоположную руку, за противоположное плечо и устанавливаем свою ладонь на тестируемую руку. Правило номер два. Куда устанавливает тестируемую руку? Мы можем ее установить в нескольких точках. Первая из точек – это выше локтя. Вторая из точек – это ниже локтя. Чем ближе мы к плечу, чем ближе мы к э, плечелопаточному суставу, тем сложнее мне будет его протестировать. И то же самое можно сказать наоборот. Если у вас очень крупный, мощный парень или мощная девушка, можно установить руку подальше для того, чтобы мне было легче его тестировать. Итак, я буду понимать, есть тонус или нет. Правило номер три. Мы устанавливаем тестируемую руку по перпендикуляру. То есть я тестирую сейчас правой рукой, и когда я вывожу в среднее положение руку, я свою руку должен держать под углом 90 градусов к его тестирующей руке. То есть я не должен давить вот сюда. Я не должен давить куда-то к себе, я не должен давить в сторону. Мне нужно поставить перпендикуляр. Вот он, 90 градусов. Таким образом, я создаю все максимальные условия для изолирующего теста на дельтовидную мышцу. Правило номер 4. Тестируем по дуге. Средняя дельтовидная мышца, она выполняет функцию отведения по дуге. То есть создается определенная арка дуга движения руки поэтому я не должен тестировать строго вниз и не должен тестировать куда-то в другую сторону, я должен тестировать по дуге движения сустава исполняю правило первое стабилизирую исполняю правило второе устанавливаю руку на тестируемую зону исполняю правило третье под углом 90 градусов и правило четвертое я тестирую по дуге, то есть движение вот сюда. То есть я не тестирую вниз, повторяю, а вот сюда. Пятое правило, оно состоит из трех пунктов. Первое, это правило называется преднатяжение. То есть преднатяжение, когда я руку вывожу в тестируемую точку и мышцу преднатягиваю, то есть я ее исходно уже укоротил для удобства тестирования. Следующее правило в тестировании самом – это натяжение. То есть я прошу пациента давить рукой вверх. И только тогда, когда я получу ответ на свою руку его давлением, я буду исполнять третье правило, которое называется растяжение. Давайте повторим еще раз преднатяжение просим давить натяжение и когда я начинаю давить сам это правило называется растяжение и не забывайте про вторую фазу она очень важная сейчас покажу как не соблюдается второе правило в тесте и я давлю сразу Разговаривайте с пациентом то есть просите видите руку, удерживаете, давите. Почувствовали давление, после этого начинаете давить сами. И тогда тест получается правильным. Таким образом, на примере средней порции дельтовидной мышцы я показал, как можно тестировать мышцу. Тренируйте сделать это дома, в следующих выпусках будут другие мышцы, доступные к тестированию, такие как прямая мышца бедра, икроножная мышца, большая ягодичная мышца где с помощью теста можно оценить, тонизирована ли мышца или нет. И тем самым можно исправлять различные дисбалансы в теле, корректировать их и устранять боли. Medical magic. Если вы подробнее хотите узнать, что такое прикладная кинезиология, на все вопросы я ответил здесь. Всем привет, я доктор Евгений. Сегодня будем разбирать мануальное мышечное тестирование дельтовидных мышц. Среднюю мы уже разбирали вот в этом видео, но сегодня в купе передний, средний и задний я еще раз покажу, как это делается. Покажу я ее на... А давайте прямо на вас. Дельтовидная мышца, она крупный стабилизатор плеча, именно плечи лопаточного сустава. Ее какая-либо дисфункция может вызвать нестабильность плеча, его болтание, боли при поднимании, при движении вперед-назад.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 как кисет, именно диафрагма таза, работает. И уже от этого будете отталкиваться и получать какие-либо результаты диагностические и лечебные от этого тактики выстраивать. Поэтому рад был делиться, пользуйтесь. Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас покажу, как можно протестировать мышцы живота. Прямую мышцу живота, косые мышцы живота и поперечную мышцу живота. то есть Сейчас будем живот в кучку собирать. Смотрим. Для тестирования прямой мышцы живота, это те самые кубики, нам нужно сделать следующее. Мы просим пациента сесть на кушетку таким образом. Руки сделать в кулаки и поставить их скрестно на плечи. И выровнять спину. Стабилизация здесь происходит за ноги. То есть вы ставите две ноги вместе и держите их. Потому что тестирование будет следующим образом. Если мы ноги не будем стабилизировать, то они просто будут подниматься и... Ронять его, Поэтому обязательно первым делом поставьте руки здесь. После этого тестирующее движение будет давить на этот скрест. То есть где руки скрестились, вот прям вот здесь, мы будем давить сюда. Каким образом? По правилу, опять же, перпендикулярно. Наша задача сейчас тестировать перпендикулярно, то есть э, по направлению к мышце. Вот так давайте круто скажем. Ставим руку сюда, и мы не будем таким образом давить. Нам нужно выставить руку прямо вот этим вот образом. Поэтому еще раз, стабилизация. Выводим руку здесь. И сейчас не сопротивляйтесь. Движение наше будет, мы с правой ноги, вот я сейчас показываю как будто с правой, то есть с задней ноги на переднюю перекатываться. Пока полежите, то есть тест будет вот этим. Я как бы снизу немножко буду вырастать и вниз давить. То есть движение будет вот это все время по дуге. Поэтому просим еще раз подняться, руки скрестно, спину выровнять, стабилизация, точка опоры. Выставляемся и просим давить на меня корпусом. Давим. Хороший тест. Проверим, норма тонична ли мышца, то есть мы просто щипаем прямую мышцу живота. Мышцу живота. Удерживаем. К себе. Ну а, тут гипертонус я ничего не поделал а ну-ка еще раз попробуем к себе все отлично тут отлично тонизированная прямая мышцы живота аж она в гипертонусе по-хорошему она не расслабляется то есть тоже надо подкорректировать повторю еще раз коротко руки скрестно на э, плечи спину ровнее стабилизация за ноги точка опоры на скрест давим на меня Отличный тонус. Прямой мышцы живота. Косы. Тестирование косых мышц живота. Тут немножко скомбинировать можно. то есть Косые мышцы живота это опять же боковые поверхности передней брюшной стенки. Боковой брюшной стенки. Что делаем? То же самое. Просим скрестить руки на плечах в кулачок. Потому что ну если руками сюда давить, то можно сделать нечаянно терапевтическую локализацию, либо пациент начнет себя щипать зачем-то, Хотят сильным показаться, и есть и такое. После этого мы скручиваем в какую-либо из сторон. Вот допустим, если я стою справа от пациента, то скрутим его вправо. Если я буду стоять слева, мы скрутим его влево. Поэтому сейчас скручиваем вправо, потому что я стою вправо. Как все понятно и просто. И просим его немножко скруглиться. Мы сейчас будем делать следующее движение. Стабилизация также за ноги, за дистальную его часть Точка опоры на левой руке, в данном случае на той руке, которая ближе к нам. И тестирующее движение будет также по прямой, но мы будем давить как в сторону вниз, так и немножко его как будто раскручивать. А теперь покажу, как по правде тест выглядит. Даем на меня. Отлично. То есть движение, еще раз повторюсь, оно... расслабьтесь. Следующее, туда и немножко вперед, как будто я хочу его выкрутить. Потому что у косых есть и ротационная мышца еще, ротационная функция еще. Покажу с другой стороны. Что делаем? Посадили, скрест кулачок на плечах, повернули в свою сторону. В ближней руке к себе, стабилизация за ноги. И на меня отлично. А теперь расслабьтесь, еще раз тест туда и внутрь. Так мы протестировали прямую и косые. Пробуйте, очень интересные будут результаты. Поперечная мышца живота, самый глубокий слой мышечный. Ну как мышечный, в большей степени мышца состоит из сухожилия, но есть ее мышечные компоненты. Она также частично крепится к тому месту, где диафрагма крепится, в квадратную мышцу поясницы вплетается. То есть очень цилиндрическая такая мышца. Она тестируется очень похоже на квадратную мышцу. Покажу как. Для этого мы попросим руки, руками взяться за кушетку. Если вы лежите, если ваш пациент лежит на полу, то ладони поставьте вниз плотно. После этого просим ноги вместе сдвинуть и поднять ноги на 30-35 градусов. И расслабьтесь, я их сам буду держать. То есть держите ноги здесь. Стабилизация будет за вертел, то есть за таз сбоку. Взяли. Стабилизировали за таз и просим делать движение в какую-либо из сторон. Если вы стоите справа, то просим давить влево. Таким образом мы тестируем левую поперечную мышцу живота, то есть левую ее из сторон. Если вы будете стоять слева от пациента, вы просите давить его вправо, то есть просим давить от вас, в противоположную сторону, от вас. Еще раз. Ноги вместе. Удерживаем 30 градусов. Руками взялся, чтобы стабилизироваться. Стабилизируем дополнительно за бедро. И давите ногами влево. Двумя ногами влево. Двумя ногами. Все работает. А теперь попробуем укоротить волокна в глубину. Залезем прям в глубину. И сделаем ингибицию нейромышечным вертина. Удерживаем. Влево даем. Влево давим, давим, давим, А вот тут гипотония. Вот эта мышца нормотоничная. Покажу с другой стороны, чтобы было понятнее. Стабилизация руками пациента за пол либо кушетку, стабилизация его за бедро дополнительно. Выводим на 30 градусов ноги, просим давить влево двумя ногами и тонус. Таким образом, протестировав мышцы живота, вы можете понять, где какие есть дисфункции в них. Они гипотоничные, гипертоничные, либо они будут нормотоничные. И уже устранять в них определенные недуги и дисфункции. Когда это пригодится? Когда есть живот, который не может собраться в кучку. Когда есть диастаз, который постоянно мешает собрать живот, опять же, после беременности, либо после быстрого похудения. Либо когда есть, в принципе, недовольство физическое, либо эстетическое передней брюшной стенки. Пользуйтесь! Всем привет! Мануально мышечный тест сейчас покажу. Квадратные мышцы поясницы и подвздошно поясничной мышцы. То есть тех мышц, которые держат поясницу и результат тестирования которых позволит вам понять, что делать с болью в спине. Поехали. Для тестирования квадратной мышцы поясницы нужно сделать следующее. В первую очередь мы просим пациента лечь на кушетку либо на пол и соединить ноги вместе, то есть пятки с носками. Позиция тестирующего, то есть конкретно доктора, либо тестирующего, да, уже говорил. Следующее, мы берем ладонь и заводим ее под обе ноги таким образом. То есть задача захватить обе ноги снизу, как будто бы крючок. И встать нужно с противоположной стороны от той мышцы, которую мы тестируем. То есть сейчас мы будем тестировать левую квадратную мышцу поясницы, а стоять будем справа. Поэтому встаем справа. Ноги вместе, захватываем крючком. И вот я уже э, у изготовки для теста. Но теперь нужно стабилизировать пациента. Что для этого нужно? Для этого нужно другой рукой прижать руку и эту к тазу. Ету к тазу руку. Для того, чтобы когда во время теста э, у нас не было движения всего корпуса по кушетке. И еще одна стабилизация будет руками пациента. Мы просим пациента руками взяться по краям за кушетку с обеих сторон. Если это пол, то прижать руки к полу. Исходное положение нам также нужно укоротить мышцу, сделать преднатяжение. Для этого мы где-то на 15-20 градусов примерно ноги в сторону отводим. То есть сейчас я укоротил квадратную мышцу поясницы слева. Здесь захватил. Здесь стабилизировал руками, застабилизировался пациент. И теперь я стою в разножку, сейчас не, не помогайте. Тест будет следующим. Я делаю движение в корпусе вот это. То есть у меня рука, предплечье параллельно будет к кушетке, либо полу. Еще раз встал, удерживаю, он держится, я здесь держусь, расслабьтесь. Вот это вот тестирующее движение. А теперь просим пациента давить обеими ногами, в левую сторону. Просто сейчас давите обеими ногами в левую сторону. То есть вот это движение должно быть. Запомнили? А теперь тестируем. Стабилизация, стабилизация, исходное положение. Давите ногами влево. Давим, давим, давим, давим, давим. Все. Это тонус. Показываю с другой стороны. Тест с другой стороны. Правой мышцы квадратной поясницы. точка приложения стабилизация стабилизация выводим в преднатяжение просим давить ногами вправо фаза натяжения и теперь растяжение получаем тонус с обеих сторон квадратной мышцы поясницы если будет гипотония вы поймете это следующим образом давите вправо и расслабьтесь и вы получите результат, что пациент не может двумя ногами давить в ту или иную сторону. От этого можно понимать, что там есть дисфункция, и что надо мышцу это просто восстановить. А как восстановить квадратные мышцы поясницы, вот в подсказочках сейчас выйдет вам. Там я показываю, как ее лечить. Тестирование подвздошно-поясничной мышцы. Достаточно мощный стабилизатор именно поясничного отдела, а также преднатяжитель грудно-брюшной диафрагмы. Диафрагмы входа в малый таз, в общем, очень важная мышца. Показываю, как тестировать. Для этого нужно э, сделать следующее движение. Мы сразу одномоментно будем делать в трех плоскостях сгибание, ротацию и э, отведение ноги. Нам нужно встать с тестирующей стороны. То есть правая подвздошно-поясничная мышца, нам нужна правая нижняя конечность, правая нога. Я опять же повторюсь, в трех плоскостях работа. Мы берем с внутренней стороны, захватываем стопу таким образом. И теперь нам нужно ногу согнуть, отвести и ротировать наружу. То есть еще раз. Сгибание, отведение, наружнее вращение. Вот так. И просим здесь удерживать ногу пациента. Вот так будет у нас выглядеть исходное положение. В градусах это следующим образом, то есть нам нужно согнуть на примерно 20-25 градусов, отвести также примерно на 20-25 градусов, чтобы протестировать как группу и подвздошную, и поясничную мышцу. И сделать наружнее вращение, исчерпывающее, то есть насколько позволяет нам тазобедренный сустав. Вот. Таким образом мы просим удерживать пациента ногу, сами в этот же момент стабилизируем. В градусах это следующее. Мы... Сгибаем на 20-25, отводим примерно так же на 20-25 и сделаем исчерпывающую ротацию. То есть максимально, насколько позволяет нам бедро и колено. В этот же момент сразу стабилизируем за противоположное бедро пациента и просим удерживать ногу. И вот он удерживает. А если мы стабилизировать не будем, то таз его будет ёрзать. И во время теста давите ногой вверх, у него все будет сгибаться. Но ну, это не совсем качественно. Поэтому стабилизация. Можете исходно сразу. Стабилизация, сгибание, отведение, наружная ротация. И просим удерживать ногу здесь. После этого тестирующая рука находится на внутренней поверхности нижней третьей голени. Тест нужно делать быстро, нога будет уставать. И задача нам встать вот таким вот образом и сделать 90 градусов в локте для того, чтобы тестировать. Встали, ноги на ширине плеч, просим удерживайте ногу и задача надо будет, чтобы пациент давил ногой вверх, не куда-то вовнутрь, не в вас, а вверх. Удерживаем, стабилизировали, приложились и просим давить, расслабьтесь. А теперь показываю, как выглядит сам тест. Стабилизация, сгибание, ротация, отведение, удерживаем и просим давить вверх. Давите вверх. Сами делаем тест. То есть движение должно быть направлено... Держите ногу. Расслабьтесь. Вот сюда. Вот таким вот образом. То есть вектор этот. Покажу с другой стороны. Стабилизация. Сгибание. Отведение. Вну... Наружнее вращение. Наружнее вращение. Удерживаем. И просим давить вверх. Вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. Отлично. Вот и вам тест подвздошно-поясничной мышцы. А как полечить ее сейчас в подсказках вам выйдет. Как залезть и отмассировать, отработать подвздошную часть, подвздошно-поясничной мышцы. Исходя из данных теста, вы можете отработать массажными движениями, просто банально глубоким массажем, устранить триггерные точки в Гипотоничные, подвздошно-поясничные, либо квадратные мышцы поясницы. И уже стабилизировать таз и поясничный отдел для того, чтобы уменьшить боль в пояснице и в вышележащих отделах. Поэтому пользуйтесь. Всем привет, я доктор Евгений. Продолжаю обучать тестированию мышц. Мануальный мышечный тест или мышечный тест или ММТ. Сегодня разберем хамстринги, икроножную мышцу и подколенную мышцу. Поехали. Показываю тест икроножной мышцы. Исходное положение, пациент лежа, тестирующий или оператор, или доктор, находится у ножного конца, то есть возле ног. Далее, исходное положение, то есть для тестирующей мышцы, то есть ее преднатяжение, да, первая фаза, нужно вывести колено, то есть согнуть колено и вывести ногу в 95-100 градусов примерно. То есть если мы сделаем больше, то получится, что мы будем тестировать помимо икроножной еще и заднюю поверхность бедра, хамстринги. Нам этого не нужно. Чистый тест, чтобы получить, лучше согнуть ногу на 95-100 градусов примерно. Далее, тестирующая рука находится в обезьянном захвате и захватывает крючком пятку. Вот таким образом. Стабилизирующая рука, она будет стабилизировать у нас колено. Каким образом? мизинец с большим пальцем мы ставим на головку малоберцовой кости а большой палец мы ставим на мыщелок большеберцовой кости еще раз мизинец головка малоберцовой большой мыщелок большеберцовой кости то есть вот таким вот штекером далее безымянный палец и указательный палец они встают на мыщелки бедра а средний палец он встает прям по середине колено чашечки над коленика и вот таким вот штекером чпок, мы фиксируем коленку удерживаем колено в этой области для того чтобы не ёрзало колено вправо либо влево то есть стабилизировали взяли обезьяне захват за колено и вывели предплечье параллельно стопе то есть мы не тянуть будем вверх куда-то вниз а именно вдоль кушетки таким образом мы встаем стабилизируемся сами и движение будет у нас следующим. Расслабьте ногу. То есть тест будет проводиться вот таким вот образом. Еще раз показываю. Вот таким вот образом. А теперь показываю сам тест. Пяткой тянетесь к ягодице. Вот сюда. То есть вот таким образом. Давите. Дам-дам-дам-дам-дам-дам. Это гипотония. Дам еще раз перепроверяем снова получаем гипотоничный тест вот и такой тест тестирование подколенной мышцы делается в том же положении в котором мы тестируем икроножную мышцу то есть с согнутым коленом но здесь сгибаем его на 90 градусов то есть тут нам нужен прямой угол то есть вот эта позиция ноги далее тут будет у нас очень интересный захват мы будем также стабилизировать как при тестировании икроножной мышцы, но стопу нужно попросить согнуть на 90 градусов, чтобы угол между голенью и стопой был 90 градусов. То есть сделать тыльную флексию или тыльное сгибание. Следующим моментом нужно сделать вот это движение. Умным словом это называется инверсия стопы. Удерживать просим в этом положении. Удерживайте. Захват делаем следующим образом. Тут уже не будет обезьянего захвата, тут нам большой палец будет в помощь. То есть мы здесь как бы здороваемся, здорово, за ногу, она ответила мне, за ногу с пациентом. И выводим локоть, то есть предплечье, параллельно полу или параллельно кушетке. Параллельно той поверхности, на которой лежит пациент. Вот таким образом. Покажу с другой стороны, чтобы было понятнее. То есть Показываю с этой стороны. Сейчас, чтобы было виднее, я просто сгибаю ногу, но когда вы будете тестировать вторую ногу, не надо сгибать. То есть таким образом. Сгибаем и выводим. То есть вот таким вот образом. Движение, которое нужно будет делать, сейчас не сопротивляйтесь. Следующее. Мы как бы с одной ноги перекатываемся на другую. И получается вот такой вот скрип. Ну это просто пациент храпит. И получается вот такой вот перекат. При этом старайтесь следить, чтобы не ерзала нога туда-сюда. Стабилизирующую руку держим плотно. Удерживаем. Делаем, выводим стопу в инверсию. Просим, держите стопу так. Делаем вот такой захват. Уже не манки гриб, не обезьяний. И просим давить носком вовнутрь. Давите вовнутрь. Даем, даем, даем. И делаем вот этого вот движения. А теперь показываю сам тест. Угу. Согните. Вовнутрь. Добейтесь стопой вовнутрь. Дам -дам -дам -дам -дам -дам -дам -дам. Получаем гипотонию. Это гипотония под коленной мышцы. Подколенная мышца она диафрагма колена. Очень много проблем именно с гипотонией этой мышцы связано с. Артрозами, образованием кист Бейкера и проблемами с менисками. Тестирование задней поверхности бедра или тестирование хамстрингов. Хамстринги – это три мышцы. Бицепс бедра, полусухожильные и полуперепончатые мышцы. Они объединяются в группу, которая называется мышцы задней поверхности бедра или хамстринги. То есть это хам – мясо, стрингс – сухожилия, те самые подколенные сухожилия. Они – это мышцы, не забудьте. Что делаем? Мы для теста встаем со стороны тестирующей ноги. То есть я сейчас тестирую именно правую ногу, и я встаю со стороны правой ноги. Для теста мы сгибаем ногу на 15-20 градусов, плюс-минус. Просим удерживать ногу в этом положении. Стабилизирующая рука встает на противоположное бедро. Не за таз, не за коленный сустав, за хамстринги противоположного бедра. И стабилизируем ногу здесь. Просим удерживать ногу здесь, удерживайте. Тестирующая рука встает на нижнюю треть голени, таким образом. И я встаю в удобное положение, потому что мое тестирующее движение будет вот этим. То есть я буду как маятник работать. Вот таким образом. Для теста просим пациента давить пяткой к ягодице и соблюдаем все фазы теста. А теперь показываю, как выглядит сам тест. Удерживайте. Удерживайте ногу. Угу. И давите пяткой на мою руку. Давим, давим, давим, давим. давим. Получаем гипотонию. Показываю еще раз. Удерживаем, стабилизируем, Давите. Давим, давим, давим, давим. давим. Гипотония. Для удобства, если вы хотите протестировать хамстринг с противоположной стороны, в принципе, достаточно удобная. Такая легкая фишка, что не обязательно переходить на ту сторону. Можно протестировать хамстринги и с другой стороны, стоя на стороне противоположного бедра. То есть выглядит это так. Удерживаем. Стабилизируем за эту ногу. Но при этом вам нужно будет удерживайте ногу. При этом вам нужно будет наклониться. Чуть вперед. Давим пяткой на меня и гиптония. пробуйте, тестируйте, очень много мышц нужно перетестировать, если хотите понять где именно проблема то лучше тестировать по нескольку раз, потому что чтобы научиться нужно тысячу ног перетестировать вот здесь вот подсказочка небольшая как фазы теста можно соблюдать это первый урок по обучению, он же будет в ссылке в описании, поэтому смотрите изучайте, если у есть вопросы задавайте в комментариях очень рад был с вами делиться этой информацией. До следующих встреч! Всем привет! Я доктор Евгений. Сегодня разбираем мануально мышечное тестирование ротаторов плеча. Четыре основные мышцы. у а monkey grip! Первая основная мышца, которую будем сейчас тестировать, это надосная мышца. То есть она располагается над остью лопатки. Если смотреть на лопатку, у нее есть такой выступ. Прямо над ней будет располагаться надосная мышца. Основное движение, которое выполняет эта мышца, это отведение до 30 градусов. То есть, если полностью руку прижать и до 30 градусов э, ее отвести, то как раз таки активно эту функцию выполняет надосная мышца. Очень часто как раз таки ее э, укорочение, либо слабость вызывает проблему в стабилизации плеча. Что формирует так называемый импиджмент синдром, либо плечи лопаточный периартрит. Как же ее тестировать? Показываю. Исходное положение я занимаю со стороны тестируемой руки. Сам встаю в удобную для себя позицию, ноги на разножке с опорой на заднюю ногу. Далее, что я делаю? Мы пассивно преднатягиваем мышцу, отведя ее на те самые 30 градусов. И просим удерживать руку в этом положении. Далее, стабилизирую себя и пациента за таз. То есть я завожу руку и стабилизирую его за вертел, за бедро, за таз с противоположной стороны. Далее, тестирующую руку устанавливаю на нижнюю треть предплечья обезьяним захватом. Не забывайте, тот самый monkey grip. Дальше устанавливаю и вывожу перпендикуляр для теста. То есть мое тестирующее движение будет вот этим. То есть я буду тестировать... Вот таким вот образом, поэтому показываю тест, отводим преднатяжение, устанавливаем руку, просим давите, дави натяжение и давлю сам растяжение, то есть сейчас я получаю тест гипотонии. А Теперь как выглядит тест полноценно. Удерживайте руку здесь, удерживайте, не давите, удерживайте. Давим в сторону, даем, даем, даем. гипотония. Вот это тест над надосной мышцы. Следующий ротатор – это подлопаточная мышца. Основное движение подлопаточной мышцы – это вращение плеча вовнутрь. То есть полноценно эта мышца выполняет движение вот это, с отведенной рукой, с приведенной рукой. Для теста нам удобнее будет использовать рычаг. Рычаг будет предплечье. Что нужно сделать для пассивного выведения руки в преднатяжение? Мы выводим руку, плечо ориентировочно на 90-80 градусов. Далее стабилизируем мы плечо своим бедром, то есть мы бедром прижимаемся к его плечу. И чтобы окончательно изолировать преднатяжение мышцы, мы должны предплечья исчерпывающие, то есть насколько допускает нам это плечо. Опустить вниз. Просто если будут воспалительные процессы, рука нам не даст сделать достаточно объемное движение. Поэтому выводим плечо на 90 градусов и исчерпывающе опускаем предплечье вниз. Вот через предплечье мы и будем тестировать. Просим удерживать руку здесь. Тест будет тяговый. То есть мы будем не толкать, а тянуть. Заводим руку для теста под нижнюю треть предплечья и движение наше будет сейчас не сопротивляйтесь то есть с переката с передней ноги на заднюю то есть мы работаем корпусом вот таким вот образом показываю как выглядит тест удерживаем давим вниз получили фазу преднатяжения сами просим тело двигаться назад и получаем норма еще раз показываю как выглядит тест пассивно не сопротивляйтесь вот это движение а теперь сопротивляйтесь вниз даем предплечем вниз и получаем нормотонус еще раз не забывайте про три фазы если вы забыли можете вот тут посмотреть ссылку на первое видео которым я объясняю фазы тестирования основные правила следующий ротатор это подосная мышца то есть это противоположность надосной Практически. По расположению я имею в виду, то есть надосное над костью лопатки, над выступом на лопатке, подосная непосредственно под костью лопатки, основная функция подосной мышцы это вращение, ротация. Они же ротаторы плеча наружу. Но у нас есть два ротатора, которые вращают плечо наружу. И как раз таки. Подосная она ротирует в большей степени плечо наружу отведенной руки. То есть основная функция вот здесь ротировать плечо наружу. Вот так. Поэтому мы отсюда и будем тестировать. Мы выводим, как для подлопаточной мышцы, плечо на 90 градусов, стабилизируем ее бедром. Руку я имею в виду. И просим опустить предплечье на столько насколько допускает плечо лопаточный сустав то есть насколько рука нам позволяет и просим удерживать руку в этом положении Обезьяний захват заводим за нижнюю треть предплечья и сейчас не сопротивляйтесь опять же тестируемое движение будет вот это то есть я по дуге по вот этой вот буду тестировать сейчас покажу как выглядит тест удерживаем ладонь расслабьте давите вниз крутите предплечьем и тестирую я достаточно хороший тест а теперь ошибка которая может возникнуть в тестировании я стабилизирую бедром вторая стабилизирующая рука у меня устанавливается на плечо и вот вот здесь вот когда вы тестируете нежелательно сильно давить на руку так можно здесь нервный пучок повредить надкосницу сместить смотрите, Разницу с надавливанием и без надавливания. Показываю с надавливанием. Давим вниз. Тест неудачный. Ждем 3 секунды, чтобы адаптировалась система. Просто легко стабилизирую за руку, упираюсь бедром и прошу давить вниз. Тест положительный. Не забывайте, мягкие движения за мягкие ткани, без кольцевых захватов. Четвертый ротатор, который сегодня мы с вами разбираем, и заключительный, это малая круглая мышца. Она также ротирует плечо наружу, то есть ее основное действие как раз это вращение плеча наружу с приведенной рукой в большей степени. То есть если я беру, делаю вот так, это как раз таки малая круглая, если вот так, это у меня работает подосная Здесь, что для теста нужно? Из приведенной позиции плеча <coughs> мы выводим наружную ротацию. Здесь. Как стабилизировать э, пациента в этом случае? Здесь выбор. Либо мы можем сверху плечо стабилизировать, либо можем его снизу стабилизировать. Вот. Самое главное при этом, чтобы во время теста у нас не было подъема плеча. Покажу оба варианта. Сначала стабилизация сверху. То есть я удерживаю плечо сверху, вывожу руку в тест, то есть делаю преднатяжение. И мое движение будет, я буду как бы вышагивать вверх по дуге вниз. То есть делать вот это движение. Поэтому стабилизируем, удерживаем и просим ротировать плечо наружу. Давим наружу. Давим, давим, давим и получаем гипотонию. А теперь стабилизирую снизу. Удерживаю так и просим давить наружу, даем наружу и также получаем гипотонию. Вот. Показываю, как выглядит тест в практике. Удерживаем руку здесь. Давите наружу, давим-давим-давим-давим-давим. Выполнив все три фазы, я получаю гипотонус. Сейчас, в данном случае, мы уже обнаружили мышцы, которые имеют сниженный тонус. Это может говорить о том, что плечо под нагрузкой будет нестабильно. И рано или поздно оно будет давать какие-либо избыточные напряжения на связки. Потому что, когда мышцы не работают, на себя часть функций забирают связки. В конце концов, плечо начнет болеть лечим В следующих выпусках обязательно я вам об этом расскажу ротаторы плеча или ротаторная манжета плеча научитесь ее тестировать чтобы понимать какие мышцы в дисфункции далее буду разбирать как лечить эти мышцы как стабилизировать плечо как посадить его на место вы уже видели скорее всего вот здесь если не видели посмотрите прям вот тут видео о том как тестировать дельты те самые крупные мышцы, которые, если не работают, ротаторы берут на себя эту функцию. Поэтому нужно знать, как тестировать и те и, и эти и все. Поэтому тестируйте, тестируйте, тестируйте, не забывайте. Если кому-то нравится это видео, пожалуйста, делитесь его с им, со знакомыми, с коллегами, с друзьями. Всем привет, я доктор Евгений. Этот ролик про тестирование двух мышц спины. Это широчайшая мышца спины и ромбовидной мышцы спины. Поехали, показываю. Мануально-мышечное тестирование широчайшей мышцы спины оно делается как раз таки на рычаге руки. Основные пункты следующие, то есть исходное положение тестирующего. Становимся с той стороны, с которой мы хотим протестировать широчайшую мышцу. Вот для левой сейчас я становлюсь слева. Это тест широчайшей мышцы, если мы делаем лежа. Он очень удобный, достаточно стабильный. Исходное положение для тестируемой руки следующее. То есть мы руку держим прямо и делаем исчерпывающую ротацию вовнутрь. То есть плечо надо максимально завернуть вовнутрь. И просим именно на ровном локте и на ровной руке прижаться рукой к себе. Следующим этапом, это у нас, так скажем, преднатяжение, является стабилизация. То есть стабилизация пациента, чтобы он не ерзал всем корпусом, будет за бедро. То есть я его стабилизирую за мясо бедра. Вот. Сам стою таким образом, чтобы мне удобнее было тестировать руку вот таким вот образом. То есть тест будет следующий. То есть я должен движение делать вот таким вот образом. То есть я не должен тянуть руку куда-то туда. Не должен ее тянуть под 90 градусов. То есть дуга теста будет следующая. То есть я становлюсь, стабилизирую и делаю вот это движение в корпусе. Вот он тест. А вектор. Давление, куда должен будет давить пациент, как будто бы в задний карман. То есть тест будет вот таким примерно. То есть не просто в сторону я руку буду выводить, а именно как будто он ее будет стараться тянуть в задний карман, а я буду из этого направления его вытаскивать именно в эту сторону. То есть давайте пройдемся по пунктам еще раз. Исходное положение со стороны тестируемой мышцы. Исходное положение руки. Вовнутрь завернули максимально локоть прямой и прижались к себе. Если локоть будет не прямой, то есть он будет бицепсом работать. Нам это не нужно. Стабилизация за противоположное бедро. Пациент лежит. Становимся в 90 градусов, создаем себе позу марионетки и делаем тест. То есть просим сейчас пациента лезть, как будто бы в задний карман. Поехали к себе. Тянем, тянем к себе. И сами в этот момент делаем вот это движение. Еще раз. Вовнутрь прижались стабилизация к себе. Вот это движение. А теперь покажу тест молча. К себе. К себе, к себе, к себе, к себе, к себе. Гипотония. Покажу с другой стороны, чтобы было более-менее понятней. Показываю. Ротация внутренняя, к себе прижались, стабилизация, встали в позицию и просим рукой вовнутрь, к себе, задний карман. Поехали, давим. К себе, к себе, к себе, к себе. Тут тоже гипотония. Вот таким образом делается мануальный мышечный тест широчайшей мышцы, как одной большой мышцы. Я не показываю тест по порциям. А если его показать по порциям, то смотрим. По порциям мы делаем все то же самое, только не как группу, а немножко делим ее по частям, потому что мест крепления у нее очень много. Так если мы выведем буквально на 15 градусов руку в сторону и просим отсюда к себе тянуться, тянемся к себе... Таким образом мы тестируем больше среднюю часть этой мышцы, которая грудопоясничное крепление имеет. А если мы выведем руку под 45 градусов и просим к себе тянетесь, то таким образом мы больше задействуем уже часть а, тазово-поясничную. И путем именно теста локального, когда у нас уже вот такая тонкая настройка широчайшая происходит, мы можем по всем... Именно позиция, мышцу протестировать и выявить где-то локальный какой-то сбой. Вот. Но для начала просто как общую большую группу мышечную протестировать именно этой мышцы. Да? То есть мы ротацией прижимаемся и тестируем именно из этого положения. А сейчас проведем тест ромбовидной мышцы, то есть, как группа, также большая и малая ромбовидная мышца. Что для этого нужно? Для этого нужно встать с противоположной стороны для тестируемой мышцы. То есть если я сейчас тестирую правую, я встану слева. Если тестирую лево, встану справа. И сейчас покажу вам тест по типу толкай. Вот он мне больше как-то адаптивен. По типу тяни тоже покажу, но это опция. Что для этого нужно? Исходное положение я уже сказал, с противоположной стороны от мышцы. Посадили пациенты и встали со спины. То есть именно вот так, как я стою. После этого нам нужно попросить согнуть руку в локте и завести локоть за спину. Как бы руку просите завести за спину, насколько позволяет плечо. И таким образом именно держим руку. Ладонь при этом открыта, то есть не надо сжимать ее в кулаке. Это как раз таки будет точка опоры у нас для теста. Стабилизация пациента производится за Трапецию, то есть за вот эту вот зону. То есть мы просто ложим руку вот сюда на мясо. Не сдавливаем ее, не давим на шею, просто вот так руку положили. Тестирующая рука становится на как раз таки вот этом уголке между плечом и предплечьем. То есть по сути практически в локоть, но мы не давим непосредственно в сам локоть, мы немножко смещаемся вот сюда, оставляя связочную зону свободной, чтобы не стимулировать сустав лишний раз. Стабилизация, встали. И таким образом мы беремся для теста рукой. И что нужно просить сделать тестируемого? Чтобы он локтем своим и всей рукой давил как бы за спину. То есть делал вот это движение. Еще раз. Вот таким вот образом. И в этот момент мы ему сопротивляемся. Вектор движения следующий. Мы должны из этого положения как бы руку... Расслабьтесь. Расслабьтесь заводить вовнутрь, вот таким вот образом. То есть как бы мы хотим по вот этой дуге его протестировать. То есть движение будет у вас в корпусе следующее. Вот такое танцевальное. Показываю сам тест. Держим руку, локоть за спину, держим. Стабилизация, точка опоры. И просим давить локтем за спину. Давим. Почувствовали сопротивление и Начинаем активно делать движение. Еще раз. Стабилизация. Удерживаем. Даем за спину. Даем, даем, даем, И тест показывает нам гипотонию Покажу с этой стороны без комментариев. давите за спину. Даем, даем, даем, даем, даем, даем, даем. Отлично. И еще раз. За спину даем даем даем даем даем даем Здесь справа, получаем тонус. То есть гипотония справа, слева. Тонус слева. справа, Но норма тонус мы ее не проверяли. Проверим, проверим. То есть ингибиция Проверим. слоя мышц даем даем даем даем даем даем даем даем даем даем даем даем даем даем даем даем даем даем Адекватная реакция. Теперь покажу тест по типу. Тяни. По типу тяни тест следующий. Мы встаем в противоположную сторону от той, в которой мы стояли. То есть для правой мы становимся с правой стороны, но ну вот под углом, под 45. Удерживаем руку здесь, локоть за спину. Стабилизация также за это же плечо. То есть за плечо, но за это же. Вот, вот здесь вот мы ее держим. И после этого мы захватываем вот таким образом ладонь. То есть, то мы стояли вот так, теперь мы точно так же стоим с этой стороны. И мы встаем в разножку, сейчас расслабьтесь, и делаем следующее движение, вот, вот это. То есть, опять же, вектор вот до сюда доводит. Удерживаем, стабилизация, и к себе тянемся. Тень -тень -тень -тень -тень -тень -тень -тень. Гиптония. Тест толкай, он более энергозатратный. Тест тяни, он менее энергозатратный. Поэтому, если вы хрупкий или хрупкая и у вас достаточно крупный пациент то тест тяни он больше вам подходит но если вы качественно умеете тестировать без лишних движений то тест толкай вы можете использовать полноценно также поэтому пользуйтесь всем привет я доктор евгений сейчас я покажу как протестировать мышцы шеи спереди ну и чуть-чуть сбоку грудино-ключично-сосцевидные и лестничные вот прям вот здесь вот поехали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 Исчерпывающе поворачиваем в сторону и придерживаем голову здесь. Чтобы когда мы давили а, рукой в сторону от движения головы, не было вот этого вот провала и мы головой пациента не били его об кушетку. Поэтому поднять, повернуть, удерживаем голову здесь и одной рукой просим пациента сгибать голову ровно вперед. Давим.